Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака «Рак» на декабрь 2019 года. Прежде чем мы приступим к подробному рассмотрению событий этого месяца, рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе самых важных астрологических событий. Итак, декабрь будет очень насыщенным месяцем и очень важным. В декабре будет определенная поворотная точка, после которой жизнь начнет стремительно меняться. 2 декабря Юпитер, планета удачи, расширения, переходит в ваш седьмой сектор, и она присоединяется к Сатурну и Плутону, которые уже э, находятся в этом секторе. К тому же Юпитер будет делать благоприятный аспект к Урану. Это дает невероятную поддержку этой планете. Седьмой дом отвечает за людей, с которыми мы сотрудничаем это коллектив, это люди, которых мы ищем в качестве клиентов, которые к нам приходят за консультациями, это дом, который отвечает за брак. И, безусловно, такой аспект сильнейший, он будет создавать тенденцию на ближайший год. Но особенно ярко он будет проявляться в декабре этого года, а также в апреле 2020 года. Это очень благоприятный аспект для того, чтобы познакомиться с новыми влиятельными людьми. Этот аспект может говорить о вашем успехе в карьерном плане, а также может характеризовать успехи вашего партнера по браку. В принципе, такие планеты обязательно заставят, заставят вас взаимодействовать с окружающими людьми, быть более открытыми и ставить себе амбиции в плане работы. Также в начале месяца Венера будет в благоприятном аспекте к Марсу, и 1-2 декабря Венера будет соединяться с Южным узлом. Начало месяца может сопровождаться какими-то жертвами с вашей стороны, но это жертвы во имя Любви вы можете оказывать кому-то помощь, поддержку, вы можете сознательно отложить какие-то дела ради того, чтобы сделать приятное вашей второй половинке, провести с ней больше времени вместе. К тому же благоприятный аспект к Марсу, который будет активным полмесяца, полдекабря, это очень хороший аспект для романтики, для того, чтобы расслабиться, для приятных впечатлений, для начала взаимоотношений. В этом месяце Меркурий уже будет двигаться вперед. Это планета коммуникации, поэтому, в принципе, уже можно начинать знакомиться и решать любые вопросы, которые связаны с поездками и документами. 4 числа Луна будет соединяться с... Нептуном или Лилит в Вашем девятом доме. Будьте осторожны в этот день, если Вы находитесь за рубежом, в другой стране, в незнакомой обстановке. Также этот день неблагоприятный для решения бумажных вопросов в каких-то государственных инстанциях. 7 -го числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну и будет затронут ваш 6 и 9 сектор. Этот аспект указывает на… То, что лучше серьезные дела на этот день не планировать. Все-таки он больше подходит для того, чтобы находиться в таком расфокусированном состоянии. И могут быть, если действительно у вас много работы на этот день, то могут быть какие-то ошибки с вашей стороны или со стороны тех людей, с которыми вы вместе работаете. Поэтому лучше перепроверять важную информацию дважды. Начиная с 9 по 29 декабря Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов будет находиться в знаке Стрелец в Вашем шестом доме. И это будет период интенсивного погружения в рабочие вопросы. Это период, когда Ваш ум буквально занят работой, делами. И, скорее всего, поездки тоже связаны с работой, возможно, командировки. Бумаги, встречи, переговоры, это все тоже связано с рабочими моментами. И фактически все, о чем вы будете думать, будет каким-то образом касаться рабочих моментов. И в целом это действительно очень эффективное время для того, чтобы по-другому взглянуть на свою работу. Это хорошее время для смены работы а также для того, чтобы обсудить в коллективе какие-то очень важные моменты, которые вас до этого времени беспокоили. Начиная с 10 по 13 число Венера, планета Любви, Гармонии, будет находиться в соединении с Сатурном и Плутоном в вашем седьмом доме. В этот период, а также вблизи этой даты, в принципе, может этот аспект начать проявлять себя раньше и действовать в дольше, чем я указала. Этот период может ознаменоваться какой-то очень значимой связью с другим человеком, либо каким-то важным событием в ваших взаимоотношениях. Это событие может касаться финансовой составляющей, это событие может касаться каких-то перемен, к которым вы придете. В целом это может быть какой-то очень важный разговор которые вы будете проводить очень вежливо и в таком уравновешенном состоянии. В любом случае Венера в этот период будет особенно интенсивно давать возможность договариваться с, люби, с любыми людьми. 12 числа будет полнолуние в Близнецах в вашем 12 доме. Полнолуние — это всегда кульминация либо завершение какого-то процесса. В данном случае полнолуние будет говорить о том, что у вас появится возможность будто бы выйти из тени и начать вести более активную жизнь. Полнолуние обычно указывает на завершение какого-то этапа, и всегда завершение одного этапа говорит о начале чего-то нового. Поэтому может у вас закончится период, когда вы бездействовали, когда не было работы. Может закончиться период, когда вы болели, например. Двенадцатый дом связан с темами изоляции, и у вас просто могло быть подавленное состояние, которому вы, в принципе, не находили объяснения. И поэтому полнолуние скажем, эта тема уже окончательно проиграется и дальше будет новая страница. С 8 по 12 число Марс будет в благоприятном аспекте к Нептуну и будет затронут ваш 5 и 8 сектор гороскопа. Этот аспект будет склонять к очень интенсивному вниманию к теме взаимоотношений, а также тесному взаимодействию с детьми и с теми людьми, кого вы любите. В этот период вы можете решать важные финансовые вопросы касательно ваших детей, либо же будете заниматься вашим бизнесом и будете обдумывать тему, новых покупок или у вас будут идти интенсивно продажи. Начиная с 17 по 23 число будет очень интенсивный период. Марс будет делать благоприятный аспект вначале к Сатурну, затем к Плутону и будет затронут ваш пятый и 9 сектор гороскопа. Это очень насыщенное время, когда вы будете много работать и особенно первая половина этого периода будет сопровождаться таким... Трудом, тяжелым, возможно, временами даже, или вы будете что-то делать без вдохновения, но из-за чувства долга, и поэтому работа будет выполнена в любом случае безупречно. Затем будет включаться энергия Плутона, и это будет делать еще более интенсивным погруженность в рабочие вопросы. Поэтому указанный период можно назвать одними из самых эффективных в этом месяце в плане работы, организации труда и, в принципе, отношения к труду. 20 числа Венера переходит в Водолей, ваш восьмой дом, на месяц. Венера поможет вам в течение этого периода решить очень важные финансовые вопросы, и при этом это будет происходить в довольно-таки мягкой форме. Вы можете в этот период интересоваться крупными покупками, вы можете даже совершать какие-то крупные покупки. Что касается личных отношений, за которые Венера тоже отвечает, то в этот период могут быть определенные моменты, либо драматические, либо напряженные. Вы можете, например, в паре переживать по какому-то поводу, но обычно по Венере все будет решаться довольно-таки спокойно. С большим вниманием нужно относиться к новым отношениям, так как они могут очень стремительно начинаться, но при этом не совсем будут, скажем, вам подходить. 22 числа Солнце перейдет в Козерог, и это ваш седьмой дом, поэтому Солнце поможет вам в конце месяца разобраться с людьми, которые вас окружают. Это могут быть как рабочие вопросы, так и личные. И в целом это период, когда каждый проявляет себя очень ярко, и вы начинаете лучше понимать тех, кто находится вокруг вас. В этот же день, 22 числа, Венера будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш 8 и 11 -й сектор. И этот аспект может давать спонтанность и желание совершать какие-то резкие перемены. В целом может наблюдаться также переменчивое настроение, когда вы сами не знаете, что можно от себя ожидать. Поэтому старайтесь тоже на этот день не планировать важные дела, встречи, занимайтесь привычными для себя задачами. Начиная с 23 по 26 число будет очень благоприятный, очень интенсивный период, Солнце будет соединяться с Юпитером в вашем седьмом доме и будет делать очень благоприятный аспект к Урану в одиннадцатый дом. Это дома, которые отвечают за социальное взаимодействие, за поиск единомышленников, поиск людей, с которыми можно рука об руку идти и решать какие-то важные вопросы. И этот аспект поможет вам ярко проявить себя в каком-то коллективе, в социуме, в группе людей, в… Вы можете продвинуться в своей работе, найти большую аудиторию людей, которая знает о вас. И в целом это период очень эффективного взаимодействия с другими людьми, так что можете планировать какие-то важные встречи на это время. 26 числа произойдет солнечное затмение в четвертом градусе Козерога, это ваш седьмой дом. Как видите, дом партнерства, брака и взаимодействия с другими людьми активен у вас в течение всего декабря, и он будет еще активным целый год. Но, тем не менее, это затмение, оно принесет какую-то очень важную информацию касательно вышеперечисленных тем. Это может быть новый формат взаимодействия с другими людьми. Это может быть обновление, которое касается вашего окружения, ближайшего, ваших друзей, людей, с которыми вы чаще всего коммуницируете. Так что конец месяца обязательно должен привнести что-то новое в ваши взаимоотношения с другими людьми. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!